Художественная обработка металла – древнее мастерство, которое продолжает оставаться на плаву, невзирая на прогресс и полную автоматизацию производства. Придать изделиям изысканность и высокую художественную ценность позволяют лишь талант и техническое мастерство исполнителя. Пожалуй, это одно из немногих ремесел, в котором творчество неразрывно связано с мастерством. На Первом канале, включение из Петербурга. Доброе утро! Сейчас в мире высоких технологий профессия кузнеца несколько утратила свои позиции, переместилась в разряд ремесел, которые изготавливают скорее декоративные элементы, чем необходимые предметы быта. Тем не менее, эта профессия по-прежнему привлекает внимание своей магии и возможности превратить холодный металл в произведение искусства, способное принести в быт современного человека нотку тепла и аутентичности. Технологии идут вперед, и нас замечают роботы. Восвобождается очень много времени, рук, свободных а что делать что делать вот начинает всплывать такая наша идентичность ремесленничество идем к истокам ну тем самым еще поднимаем собственный как бы дух и народности все вот эти тренды они сейчас модные даже Алексей Аниканов четыре года назад отказался от скучной офисной работы. и Научился создавать с помощью молота и наковальни настоящее произведение искусства. Изготавливая своими руками разные изделия, говорит Алексей, начинаешь ощущать характер металла и принимать нестандартные решения, без которых трудно представить свою работу. Я на мастер-класс, я с детьми делаю гвоздики. Для того, чтобы эти гвозди сделать, мне нужно сделать заготовку под гвоздь. И вот отковывая эту заготовку на молоте, их, я могу отковать их тысячу, а за вторую тысячу я буду делать это лучше, а за третью тысячу я буду делать это лучше. Любая, любая задача, э, она в любом случае улучшает твое мастерство. Владение инструментом, понимание того, как ведет себя металл. То есть э, люди работают в ковке там, по 20 лет и все равно учатся и продолжают учиться. В былые времена освоить эту интересную профессию можно было только устроившись в подмастере кузнецу. По традиции отцы обучали данному ремеслу своих сыновей. В настоящее время каждый желающий может получить высшее или среднее специальное образование. В полной мере постичь тонкости профессии реально только на практике. Обучение дает хорошие теоретические знания, развивает творческие навыки. Но умение ковать можно приобрести только в кузне. Понимаете, это был плоский лист, как лист бумаги. Здесь нет пайки никакой. Да, не спарки, не байки, это не сварки, не пайки, ничего. Это надо выбить настолько планка. Ну, просто это медь. Да? Да, не ну каждый металл как-то не, металл как не все. Медь, все, она пластичная. Глядя на все эти предметы, созданные первокурсниками Академии Штиглица, профессию кузнеца можно назвать мистическим и загадочным занятием. Ведь под руками современных ковалей металл будто оживает. Из него, как по мановению волшебной палочки, расцветают цветы становятся словно живыми звери и птицы. Создаваемые мастерами художественной ковки штучные изделия, наполненные изяществом и красотой, можно смело отнести к предметам роскоши. Отношение к металлу как к чему-то живому, да? Вот это тоже такая, такая главная мысль, которую, которую мы тоже пытаемся учить. Еще одна древняя профессия, связанная с обработкой металла – ювелир. Их еще называют создателями вечной красоты и изящества. Мастер должен владеть огромным количеством различных приемов и техник, при этом обладать тонким художественным вкусом. Это сложный и кропотливый труд, требующий практически хирургической точности. Металлы в некоторых э, ситуациях ведутся, они становятся жестче после того, когда их куют. Э, после термических обработок они становятся мягче. И вот э, там, в частности, серебро. Это вот особенно важно. То есть надо... В каком-то месте надо постучать, чтобы стало жесткое, чтобы кольцо не гнулось, допустим. А где-то надо, чтобы остался металл ну, мягкий, остался, чтобы там в дальнейшем можно было загнуть карпана, когда крепятся камни. Несмотря на то, что сейчас можно создать любую машину, которая будет имитировать деятельность человека, она будет рассчитана скорее на серийное производство. Дешевые безделушки и ширпотреб, утверждают кузнецы. А ручная работа мастера – это эксклюзив, индивидуальный подход и статусность, которые всегда ценились и будут цениться. У ремесленников конкурентов нет. Каждый найдет свое место. Игорь Цижонов, Антон Головив, Дарья Варновская и Ангелина Веденская. Первый канал Петербург.